белая голубка почти белая сидит у меня на балконе у меня открытый открытое окно это какая-то надо плохая примета у меня знаете аж мурашки по по телу по ногам по рукам по затылку по спине наверное это не очень хорошо чтоб не ее не спугнуть вам показать сейчас я попробую ее снять такая вот белая голубка у меня и Главное, не боится. Вы посмотрите, сидит и смотрит. Я когда зашел на кухню, у меня же нет электричества, у меня новостройка. Я увидел, как она сидит. Сначала я не понял, что это такое. Я слышал, что птицы прилетают. Это я маму свою похоронил пять лет назад. Что души наших родных являются к нам вот в таком вот образе.